Всем привет! Это видео специально для проекта Валим из офиса. И сегодня я буду рассказывать вам о сервисе, в котором вы можете создать логотип. Вы можете сделать логотип для себя, для своего сайта, или можете делать логотип на заказ. Если вы делаете логотип для своего сайта, то на этом сервисе вы можете получить его бесплатно. И сейчас я расскажу как. Заходим по ссылке под этим видео, переключаем язык на русский, выбираем пункт меню «Создать» и будем создавать логотип. Для примера я буду создавать логотип для своего проекта, который называется Любопытная мама. Здесь я напишу название этого проекта. Можно добавить лозунг, ну или слоган, как мы это обычно называем, если он у вас есть. И можно выбрать вид деятельности, чтобы конструктор более точным подобрал для вас дизайн. Мой вид деятельности. Дом, семья, дети. И нажимаем кнопку «Далее». И Вот здесь конструктор начинает предлагать мне разные варианты, которые он по ключевым словам подобрал. Для примера я возьму вот такой вариант. В принципе, он мне подходит. Выбираю этот логотип и нажимаю «Редактировать лого». И на этом этапе можно немножко поиграться с элементами, сделать их побольше, поменьше, изменить шрифт. Я, например, сделаю чуть побольше слоган и чуть-чуть его пододвину. Можно изменить шрифт. Для примера оставим вот такой вот. Чуть еще побольше сделаю слоган, потому что чтобы пользоваться этим сервисом бесплатно. Нам нужно будет сохранить наш логотип в маленьком формате. Только тогда он дает сохранить его бесплатно. И тогда слоган может быть плохо виден. Поэтому я делаю его чуть покрупнее. И когда вы закончили редактировать, нажимаем кнопку «Далее». Если вы еще не зарегистрированы на этом сервисе, то тогда... Он предложит вам в данный момент зарегистрироваться. А если зарегистрированы, то предложит сохраниться. Я нажимаю сохранить. И сейчас важный момент. Если вы хотите получить этот логотип бесплатно, то нужно выбрать пункт «Скачать бесплатно маленькая лого с водяными знаками». Не беспокойтесь, эти водяные знаки там легко можно будет отрезать в любом графическом редакторе. Если же вам этот логотип нужен в хорошем разрешении, то нужно будет оплатить 588 рублей. Тогда вы сможете его скачать сразу после оплаты в формате PNG и JPEG. Далее есть варианты сохранить логотип для экрана с большим разрешением и еще в нескольких форматах. Тогда нужно будет оплатить чуть побольше. Но для начала вы можете попробовать просто сохранить этот логотип бесплатно. Я именно этот вариант и выбираю маленькая лого с водяным знаком. Сейчас мы посмотрим, в каком виде он у меня сохранится. Вот такой получился логотип. И я его сразу могу обрезать и убрать водяной знак. Я сразу открыла его в графическом редакторе. Есть в этой бесплатной версии сразу. Несколько вариантов логотипов. Сейчас мы посмотрим, что там еще предлагается. Можно на таком фоне сделать. Вот такая есть цветовая версия. Черно-белая. В таком виде черно-белая. И вот такая. И везде, как вы видите, легко можно убрать водяной знак. И в принципе для бесплатной версии получается очень неплохой логотип. Если вы в этом сервисе планируете работать как фрилансер, то уже на деньги от заказчика вы сможете уже оплатить и купить версию логотипа в том формате, в котором она вам нужна. Также этот сервис сразу предлагает ваш логотип разместить на конвертах, на визитках и на бланках писем. И за это вам нужно будет сразу немножко доплатить, то есть полный комплект. Стоит 1766 рублей. И я думаю, что если вы как фрилансер будете пользоваться этим сервисом, то это очень даже выгодно, потому что продать такую работу вы сможете дороже. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео. И до встречи в следующих видео.